Всем привет! Давненько не виделись. Сегодняшнее видео будет посвящено покраске колесных дисков мотоцикла. Точнее, это видео будет скорее о том, как из неудачно восстановленных или плохо покрашенных, или неудачно покрашенных, или просто серых и унылых штатных дисков сделать нечто эксклюзивное, что будет подчеркивать дизайн вашего байка и гораздо лучше подходить ему, чем штатные идеи дизайнеров Сузуки. Согласитесь, что такие вот диски подходят данному мотоциклу гораздо больше, чем когда-то бывшие серые. Теперь к самой процедуре. значит понятное дело, что съем колес, обязательно снимаем резину, также подготавливаем колесные диски покраске, Путем выпрессовывания всех подшипников сзади и спереди, вынимания сальников само собой, а также демпферных, ну всего содержимого колес, например, здесь вот находятся демпферные резинки, они там внутри, их нужно достать специальным инструментом, выпрессовать и потом, соответственно, вернуть обратно. Запрессовываются они тоже не так уж просто. Конечно, с соблюдением всех размеров, а также параметров запрессовывания подшипников обратно и так далее. Кроме того, диски сами колесные проверяются на целостность, а также на их деформацию. Если обнаруживается какая-то деформация, то есть если где-то вы их повредили, стукнули, где-то повисла на них губа, но ну, губа это когда какое-то место да, выгнуто по причине попадания в какую-то ямку, это может быть обусловлено тем, что недостаточно было, недостаточное давление было в колесах. Кстати, если мы говорим про М109, то зад должен быть 2,9, перед 2,5. Если там не хватает 0,8 или очка, вполне себе нормально, если вы проскочите какую-то кочку, довольно приличную, можете повредить, помять, замять край диска или вообще его повредить. Так вот, для того, чтобы нам же облегчить себе задачу по балансировке резины, если она будет новая или установлена старая, ее все равно придется балансировать, на правильном диске она гораздо лучше встанет. Также понадобится гораздо меньше грузиков, ну и кроме того, грузики, когда мы уже ставим на диск, После покраски грузики не будут таким варварнерским образом располагаться, где ни попадя. Мы грузики красим в цвет диска и располагаем их так, чтобы их вообще трудно было найти. Например, здесь они находятся у нас, вот только здесь и так мало, по центру практически. Если в процессе требуется правка диска, у нас есть для этого специалисты, также есть прокатное оборудование, ну, станок, который прокатает диск. Вот, то есть любые повреждения будут устранены. Также мы проверим подшипники, если обнаружим в них какой-либо дефект, соответственно, сообщим о том, что их требуется заменить. Итак, данный мотоцикл, вот у нас вишневый, темная вишня подготовлен к покраске дисков это его диски серые страшненькие будем для него делать их эксклюзивными то есть э, нам мнится что внутренняя часть будет э, глянцевая черная на обоих э, на заднем мы пустим кант вот отсюда до вот этого ребра вот такой вот кант в цвет мотоцикла подберем порошок максимально и на переднем диске вот от э, этой части до вот этого ребра по стандарту соответственно диски у нас уходят э, на подготовку к покраске, для вас это будут э, несколько минут а для нас несколько дней а пока мы поговорим ну, вернемся к теории э, серого цвета на данных мотоциклах. Для нас в Intruder Life покраска колесных дисков, это часть большой процедуры, которая называется уборка серого. Если мы говорим например об М109, уборка серого это уборка удаления серого с колесных дисков, с редуктора, руля, пультов, стоек руля, траверсы, ну и по стандарту, конечно же, там суппорта и так далее. Вот удаление всего этого и называется уборка серого, но об этом будет отдельное видео и вы посмотрите сейчас по ссылочке оно появится. Что касается этого алюминиевого серого цвета на интрудерах бульвардов, независимо от кубатуры 400, 800, 1500, 1800 он встречался на большинстве моделей и довольно таки долго, например в 2013 только году на М109 появились уже Колесные диски, несмотря на то, что серый в других местах остался цвет, колесные диски начали выпускаться уже черными. После, в следующих годах они уже были черные с какими-то наклейками и так далее, вариацией. Не согласитесь, просто когда стали диски не серыми, а черными, уже мотоцикл от этого серьезно выиграл. Вот, например, 2015 год, Вот колесные диски штатные черные, вот это 2013 год. Согласитесь, что это все гораздо лучше смотрится, чем вот так. Ну, на разных кубатурах в разные года начали потихоньку отказываться или экспериментировать с отказами от этого серого алюминиевого цвета. В 2014 году появились версии босс на M109, M1800R, VZR1800. Там вообще избавились от хрома. Но ну, это так, теория, я прям просто рассказываю. Но в любом случае я считаю, что если э, добавлен какой-то дополнительный цвет в мотоцикл э, помимо трех уже существующих, а мы в любом случае здесь видим черный цвет, он на мотоцикле в любом случае есть, это сиденье, это резина, да, какой-то радиатор и так далее, то есть он даже на цветном мотоцикле, черное будет что-то по умолчанию, поэтому это однозначно один из цветов трех. А дальше хром, допустим, и цвет э, самого мотоцикла. Это уже три цвета. И когда появляется здесь какой-то непонятный серый, мне кажется, он лишний. Поэтому его хочется во что-то убрать, приодеть, принарядить и э, компенсировать теми цветами, которые уже на мотоцикле так сказать, находятся законно. Кроме того, этот серый алюминий вот, страдает такими вот вещами, например, это следы неудаляемые следы э, от пены, э, высококислостная пена, если, например, на э, на мойке переусердствуют составом и вы забудете смыть, останется где-то пена на этом алюминии, э, или просто вы недостаточно смоете, э, она останется этот раствор, то он въедается вот такими вот пятнами и они уже никуда никуда не удаляются поэтому э, восстановление покрытия э, порошковой краской, вот как мы делаем наверное, с колесами, э, гораздо более надежно оно не страдает такими вот вещами э, более стойкий, стойкая покраска и более надежные, а также ремонтопригодные, потому что, например, если какие-то появляются разводы на порошковой краске, даже если ее немножко поцарапать, ее можно вполне себе отполировать. Очень-очень надежное покрытие, которое повредить очень-очень трудно, и оно на веке. Даже уже существующие черные колесные диски можно обновить, обыграть, и, например, вот как на этом мотоцикле мы планируем в следующем году сделать ему в э, цвет мотоцикла э, синий кант, голубой кант. Будет очень здорово с черными глянцевыми дисками. Ну и, конечно же, при повреждении дисков тоже уже нужно как-то устанавливать, красить это. Однозначно порошок. Вы спросите, почему не хром, а я вам объясню. Если вы видите на мотоцикле на каком нибудь хромированные диски, если это современный мотоцикл, то скорее всего это не настоящий хром, потому что на большинстве мотоциклов уже давно не делают колесные диски из настоящего металла. Дело в том, что действительно гальванировать, то есть покрыть хромом, можно только настоящий металл, которому липнет магнит. Мне так и на производстве и объяснили, что если хочешь узнать, можно ли гальванировать какую-либо деталь, возьми магнит и попытайся прилипить. Если он не липнет или липнет слабо, то гальванировать это нельзя. И, к сожалению, на вот, например, М109 штатные колесные диски состоят из сплава, который не гальванируется. К тому же он еще и дышит Когда я собирался свои колесные диски тоже хромировать, я искал способы И, к сожалению, ни одного адекватного, который был бы надежным, не нашел Но, тем не менее, считаю справедливым их озвучить, потому что вопросы по ним не задают регулярно Первое. Вариа вариант отполировать. На самом деле вот под этим серым, серый этот цвет, это такое напыление, ну как краска, да, защитная для металла, если ее содрать и отполировать, конечно же, по первости он заблестит, немножко будет мудноватый блеск, конечно, но тем не менее, но сразу же начнет окисляться и буквально на глазах у вас пойдет разводами, разноцветными и будет выглядеть настолько страшно, что вы пожалеете о том, что это сделали. Как сказал один умник тогда еще, чтобы этого не произошло, надо сразу же покрыть лаком. Но оказывается, что лаком тоже покрыть невозможно, потому что металл пористый, сплав пористый, и он начинает дышать, и лак начинает вспучиваться. Ну и кроме того, этот лак, все равно находясь на колесном диске, Пескоструится, подвержен всяким дополнительным агрессивным средам и так далее, и он все равно начинает облупливаться, залупаться со всех сторон. В общем, никуда это не годится. И потом с этим зацветшим полированным диском вы ничего не сделаете. Второй вариант это покраска под хром. Во-первых, покраска под хром это всегда ручная работа, и на такой большой объем, как колесный диск и еще разные формы, красиво это и ровно не ляжет, потому что будут обязательно какие-то подтеки, разводы, пылинки и прочее. Это ручная работа никуда не годится, сделать это качественно не получается. Кроме того, это опять же обычная краска, и в связи с тем, что я уже говорил, пескоструйка, агрессивные среды и так далее... Долго это не продержится, продержится максимум э, в течение сезона, начнет обрезать. Э, более надежно как, как, по, это вакуумное напыление, оно продержится пару сезонов, может быть три сезона. Но опять же, э, поскольку это не гальваника, это все-таки, хоть и напыление, но это все равно отдельный слой, тоже под, подвергается э, вот этим вот всем испытаниям, так сказать, внешней среды. И тоже начинает облизать. Поэтому, если мы говорим про м 109 со штатными дисками полированными хромир, поли, точнее э, вида под хром, знаете, что если подойти в упор, вы найдете обязательно начало вспучивания и э, диф дефектов этого покрытия. относительно где взять знаю вопрос что обязательно будет где взять хромированные настоящие диски это обычно кастомные диски которые к нам в страну приезжают только на бушных мотоциклах это касается всех мотоциклов интрудеров и бульвардов, независимо от кубатуры если кастомные диски хромированные то мотоцикл приехал уже с ними потому что например опять же если про М109 говорить то самый простой комплект колесных дисков хромированных стоит три с половиной тысячи евро без доставки и без растаможки то есть не каждый себе это может позволить но возить на продажу по таким суммам чтобы потом продавать это еще дороже никто не будет по одному комплекту это невыгодно а купить 10 за баснословные деньги и потом 10 лет их продавать тоже никому не нужно Поэтому только на блушных мотоциклах. Вот, и только так их можно заполучить на разборке, либо уже купив с такими дисками мотоцикл. Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что единственным адекватным и самым надежным и стойким вариантом, это даже универсальным вариантом, является порошковая краска. Потому что надежнее ее нет, сноса ей не будет. Кроме того... Не так давно начали выпускать ее с возможностью подбора практически любого цвета. К сожалению, нету хрома, но тем не менее. Э, можно подобрать любой цвет. И комбинировать цвета можно всегда черный, плюс э, выбирать цвет основной мотоцикла. Ну, если, конечно, мотоцикл не просто черный. Э, то есть центральная часть диска, допустим, черный мат или черный глянец, и кант э, разной ширины. В цвет вашего мотоцикла причем по стоимости что в два цвета что в один нет никакой разницы красить по работе потому что оклеить специальным малярным скотчем для термостойких работ проблем никаких нет ну, вот сами видите что клеится это по какому нибудь ребру да по ребру ну, промахнуться скотчем тоже невозможно поэтому что в один, что в два, по цене одно и то же. Ну и, конечно, никто, мало, точнее, кто выбирает покраску в один цвет. Хотя, например, если у вас мотоцикл черный, да, дополнительный какой-то цвет, выбирать вовсе не обязательно. Можно покрасить в черный глянец или в черный мат и сделать мотоцикл однотонно. Например, как здесь, все сделано в черный мат. И колесные диски тоже в один цвет но можно конечно быть дизайнером в душе и выбирать разные ширины канты и комбинировать цвета с основным цветом вашего мотоцикла а также можно похулиганить и не только по стандарту детали да но и какие-то освежить другие которые, может быть, проживели и выглядит непри... неприглядно, как здесь. Вот эту мы тоже в черный глянец уберем, заодно вместе с колесными дисками. Ну, здесь характерный пример на этом мотоцикле, что цвета, опять же, подобраны под основной цвет мотоцикла и классический черный. Кстати, можно и с однотонными мотоциклами тоже придумывать разные вещи например здесь у нас матовый э, мотоцикл мы убрали все в черный мат включая серые э, стандартные вещи да, как и прочее а колесо колесные диски сделали внутреннюю часть черный мат а кантик сделали черный глянец в любом случае всегда можно посоветоваться и придумать какие-то интересные решения включая покраску дополнительных деталей, как заднего суппорта, передних, крышек, двигателя и так далее. Можно, например, развлекаться с цветом суппортов. Да, вспомнил еще одно хорошее решение для мотоциклов классических черных, у которых нет дополнительного цвета, который можно добавить в качестве второго при окраске колесных дисков. Вот на таких моделях мы э, использовали э, порошок, называется его цвет хром. хром он, конечно, отношения никакого не имеет, скорее он серый глянец с блеском, примерно что-то вот такое. Но э, в таких случаях, э, если покрасить колесный диск в черный глянец, а кантик, а кантик его сделать вот таким порошком, хром, порошок хром, э, на самом деле серый глянец, то очень выгодно смотрятся диски так что имейте в виду, берите на вооружение как второй цвет универсальный вполне себе ну в любом случае для 400 800 полторашек и 1800 набор цветов набор решений по дискам в принципе все идентично единственное что на чем нельзя делать это конечно на спецованных колесах а так Вариантов огромное количество, комбинаций тоже можно посоветоваться и сделать что-то красивое, эксклюзивное. Давайте вернемся к нашим колесным дискам и посмотрим, что у нас с ними получится в сочетании вот с этим базовым цветом. Прошло несколько дней, вот такая красота у нас получилась. Идеальная глянцевая поверхность абсолютно точные, ровные линии разграничения цветов без единого дефекта на всех поверхностях диска до покраски на переднем диске была обнаружена деформация, которая была оперативно устранена, что позволило нам при возвращении резины резина у нас осталась прежней, то есть не новую ставили а ту, которая была, потому что ей еще ходить и ходить в общем, отбалансировать эту резину стало намного проще и для ее балансировки потребовалось вот такое количество грузиков. Спереди, сзади. Обратите внимание, что их минимум. И стоят они в тех местах, где их трудно вообще, в принципе, будет обнаружить. Ну и еще они выкрашены тоже в цвет поверхности, на которой они установлены. Мы также не забыли бережно запрессовать обратно все подшипнички, Проверили их. Сальники, пыльники и демпферные резинки тоже там что позволит им функционировать бесконечно долго, штатно. Никаких проблем с этим не будет. Также хочу напомнить, что вот этот дополнительный цвет мы подбирали, чтобы он максимально сочетался с основным цветом мотоцикла «Темная вишня». У нас дополнительно в этой покраске находились пульты от этого мотоцикла. Напомню, что они по умолчанию серые были, так как здесь. И дополнительный цвет мы решили пустить еще и на пульты посмотрите насколько несмотря на то что это порошок а это обычная краска нам удалось подобрать порошок практически 98 99 процентов вот этот угол на да, сочетание практически идеально это если прикладывать то можно там спорить есть отличия или нет они фактически незаметны. Ну а если деталь находится не рядом со штатной деталью, то отличий, ну даже на каком-то расстоянии, там 15-20 иногда и больше сантиметров, отличий невозможно найти. То есть работа выполнена идеально. И сноса вот этому покрытию, в отличие даже от штатной краски, фактически нет. Ну что ж, дальше вас ожидает видео того, как мы все это поставим, соберем, и как все это будет выглядеть на данном мотоцикле. Я напомню, что все услуги, о которых мы с вами говорили сейчас в этом ролике, а также другие по обслуживанию интрудеров и бульваров можно заказать у нас. Соответственно, приехать мы сделаем все в лучшем виде. Также посоветуем с удовольствием, можно проконсультироваться дистанционно. Мы это intrudertilife.ru. На нашем сайте есть все контактные данные а также в правом верхнем углу есть перекрестные ссылочки на все остальные наши ресурсы. Ждем ваших обращений. Я с вами прощаюсь, а после этого ролика вас ждет небольшая демонстрация того, что у нас получилось. Всем пока!